приветствую вас друзья сегодня 7 ноября 2017 года в эфире канал субъективное мнение элитических людей и я и ведущий Алексей Ладный я хочу всех поздравить сегодня со столетием Великой Октябрьской социалистической революции которая произошла ровно век назад и в общем то получается что этот очередной русский праздник сейчас со слезами в общем то на глазах надо понимать что Истоки этого великого события были заложены в XVIII, XIX и начале XX века великими русскими философами и учеными, которые, в общем-то, осознали, что общество не может развиваться нормальным образом в том направлении, в котором оно в то время двигалось, то есть социальное неравенство, социальная несправедливость, расслоение общества на крайне противоречивые, И, в общем-то, антагонистирующие между собой группы. И, в общем-то, надо отдать должное великим мыслителям, великим русским мыслителям 18-19 века, таким как Бакунин, Кропоткин, Толстой, Достоевский, которые, в общем-то, подвели общество к тому, что на самом деле... Вот эта великая русская идея о всеобщем равенстве и справедливости является ключевой в жизни русского человека. Но, как всегда, бывает, что итоги этого великого события были использованы фактически не представителями русской нации. Итоги этого великого события, в общем-то, коренным образом повлияли на жизнь всего мира, в частности, цивилизованный, условно говоря, мир, как мы его сейчас называем, сделал очень большие выводы из этого события. Очень сильно изменилось общественное устройство в страны Западной Европы, но, к сожалению, это мало коснулось сейчас Тех людей, которые являются потомками тех, кто делал революцию 1917 года. То есть сейчас плодами этой революции, как я уже сказал, пользуется вся Западная Европа, весь фактически весь мир. То есть та социализация общества, которая произошла в 20 веке, она произошла во многом благодаря революции 1917 года. К сожалению, нынешнее положение, социальное положение людей в Российской Федерации очень сильно напоминает то, что было даже в конце 19 века, то есть это социальное бесправие, классовое антагонизирующее между собой расслоение общества на непримиримые фактически группировки. Причина этого положения, в общем-то, наверное, состоит в том, что на самом деле основная часть людей готова перекрашиваться, готова менять, грубо говоря, обувь и чинопочитать ту власть, которая здесь и сейчас находится своих правах. И через какое-то время, как только эта власть теряет свои полномочия и силу костить ее, кричать, что это были подлецы и подонки. Так было в 1953 году, когда не стало Сталина, так было тогда, когда не стало Хрущева, так было во времена Горбачевские, когда все костили коммунистов. Хотя благодаря, общем-то, тем социальным изменениям, они, конечно, они были очень кровавыми и были очень сильно ударили по русскому народу, они привели к определенным социальным изменениям. Что мы видим сейчас? Картина очень грустная, как я уже говорил, столетие Великой Октябрьской социалистической революции – это праздник со слезами на глазах. Нынешний режим, даже боится упоминать о революции 1917 года – тем более, о столетие этого великого события, которое повлияло на весь мир, хотя каждый раз позиционирует себя как преемник того, что было Союз Советских Статистических Республик, фактически просто-напросто эксплуатирует эту идею, эксплуатирует те достижения, которые были достигнуты благодаря революции 1917 года. С одной стороны страшно боясь даже упоминания об этом событии сегодня празднования нет празднование не заведено до опять же некого такого паразитирования на победе В Великой Отечественной войне упоминания о революции нет празднуют парад 1941 года когда Немецко-фашистские войска стояли под Москвой. То есть сейчас власть Российской Федерации очень активно паразитирует на таком понятии, как патриотизм. Но надо понимать, что патриотизм для режима Российской Федерации равен лояльности. Как только та или иная сила, то или иное историческое событие может быть истолковано не в сторону лояльности режиму Российской Федерации об этом умалчивается, об этом забивается. Люди вымарываются из истории, вымарываются из жизни. Еще раз поздравляю всех с великим праздником, столетием Великой Октябрьской социалистической революции. Спасибо, что вы нас смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.